Имя дано человеку, чтобы он мог свидетельствовать им перед Господом. Имя дано человеку, чтобы другие знали о делах его. Имя — это ключ, открывающий двери к сокровенному знанию о человеке. Пророк Заратуштра. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Легасова, я астролог и астропсихолог сегодня мы будем говорить с вами об очень интересной теме которая называется астрология имени ко мне обращались клиенты в свое время с просьбой о том чтобы я подобрала им имя для их ребенка но на тот момент я не очень сильно была заинтересована этой темой но как бы в голове своей отложила что вот клиенты интересуются вот таким вот такой интересной темой и я решила покопать и нашла интересную книгу Павл Астрология имени, которую я прочитала, провела какие-то свои собственные исследования в этой теме. И сегодня очень вкратце я хотела бы с вами поделиться той информацией теоретической, которую полпал читают дает в своей книге, и то, что мне удалось нарыть, накопать, то есть такие первые, самые первые шаги, скажем так, в этой теме. Не могу назвать себя специалистом по подбору имен, вот, но хотелось бы эту тему распространять, поделиться со своими коллегами, чтобы они тоже начали изучать эту тему, чтобы мы потом с вами обменивались информацией, вот, потому что, наверное, много чего интересного удастся собрать по этой теме. Итак, имя человека – это формула его судьбы. И мы с вами знаем, что еще из самых древних времен, со времен ведической цивилизации, именно звук был тем инструментом, который использовали древние люди для того чтобы жить удачно успешно для того чтобы защищать себя звук был и оружием Мы вспоминаем да, с вами сразу мантры которые приносят нам с вами и здоровье и успех в то же самое время могут использоваться как оружие и те вспомним сразу же те самые теории что именно при помощи звука люди в древности могли передвигать огромные по своей массе предметы и таким образом были построены древние египетские пирамиды ну и так далее то есть звук это нечто сакральное, это то, что мы все используем ежедневно для того, чтобы общаться друг с другом. Когда мне говорят Таня или Тань, я оборачиваюсь, я понимаю, что зовут меня, точно так же, как и вы. Поэтому мы понимаем, что действительно звук, наше имя, оно несет в себе или закладывает, в том числе, скажем так, принимает участие в том, чтобы заложить нашу судьбу на будущее. Мы поговорим с вами о древней традиции. Ну, Пол Павлович пишет о древневистийской традиции, но я думаю, что когда вот вы информацию всю прослушаете, вы поймете, что она имеет отношение, конечно, не только к вестийской традиции, но и к древневедической цивилизации и вообще, в принципе, к нашим корням. Итак, согласно древним традициям, давайте так это будем говорить, человеку раньше подбирали семь сакральных имен. То есть сейчас у нас принято называть человека, но у нас в России у нас есть два имени, у нас есть имя Татьяна и есть отчество по отцу. Да? То есть есть все-таки еще преемственность какая-то отцовская э, линия. Татьяна Александровна, например. Да? Вот, и фамилия, соответственно. Вот, но в древности было не совсем так. Во-первых, считалось, что имя это защита. И у человека должно было быть 7 степеней защиты. И поэтому каждому человеку подбиралось 7 основных имен. Мы сейчас о них с вами поговорим. Первые три имени имя года, имя месяца и имя дня, они подбирались согласно календарям. У нас эта традиция в нашей русской цивилизации тоже сохранилась. У нас есть святцы, да, и мы выбираем имена по святцам. ну раньше считалось так что имя год давалось в честь ну или человека скажем так называли первое имя давали в честь какого-то прославленного царя или царевича и называлось это имя имя от солнца ну, солнце управляет царями да вот скажем так властью вот поэтому считается что вот какой-то прославленный царь должен был ну, скажем так поделиться своим именем с владельцем, с каким-то ну, с каким-то человеком для того чтобы он смог потом нести вот это вот царские царские лучики да в своей дальнейшей судьбе и обеспечивал ему определенную духовную защиту от солнца Потому что царь считался наместником бога на земле вот поэтому вот этот духовная защита она шла вот от первой имени имени года а дальше шло имя от луны или имя месяца давали в честь какого-либо священника называли ребенка вторым именем в честь какого-то священника который прославился какими-то делами в славе бога вот, был человеком верующим глубоким духовным вот который сохранял древние традиции ту религии в рамках которой родился человек вот и в общем-то человек тем самым был защищен и религиозным эгрегором следующее имя это имя дня ну, у нас вот эта традиция точно сохранилась это те самые связцы да когда человек рождается и мы открываем и смотрим в этот день кого празднуют, день день какого святого празднует православная церковь вот ну, надо сказать что у нас как это все перемешало семи годами месяцами дня. меня например святых можно найти допустим имя ольга или владимир или глеб или Александр, но мы знаем, что изначально корни, да, если мы посмотрим в родословно этих имен, то мы обнаружим, что корни, допустим, имени Ольга это княжна Ольга была, например, да, то есть, это, в принципе, имя года, потому что княжна это была царевна, да, то есть, это имя от Солнца. Или, допустим, князь Глеб Владимирский тоже имя от солнца. Александр Невский, Дмитрий Ростовский, который, кстати, в свое время упорядочил святцы. вот, это тоже имена года или имена от Солнца, то есть, имена царей которые сейчас тоже у нас есть в святках. Вот. Также там есть, конечно, и имена святых мучеников или комучеников, да, там, допустим, святая Татьяна <coughs> и ну, многие другие имена, тоже в честь, которые позаимствованы святцами от, именно, от Луны, или имя от Луны, или имя месяца, да? согласно вот этой вот терминологии, тоже мы можем эти имена у нас, в общем-то, по святцам найти. Вот. Ну, именно дней а, здесь как-то у нас так сложно. Или и. А, да. И третий это именно от звезд, а, именно имена дня или имена от звезд они еще по-другому назывались раньше они давались в честь прославленного воина или богатыря вот ну, у нас тоже наверное есть в святых я не очень сильно разбираюсь в этом я думаю что у нас в святых тоже есть какие-то например александр невский помимо того что он был царем но он все таки еще и был воином завоевателем да поэтому можно сказать что вот имя дня оно тоже вот в святых у нас присутствует или имя от звезд по-другому называлась в общем считается что воины великие Прославленные войны, они давали физическую защиту людям, которые носили вот эти вот имена. То есть первые три имени это имена, которые связаны с календарем. Давайте так их обозначим. Очень важно понимать, что в современных связках есть ну, различные имена, которые, историю, которых мы, к сожалению, не знаем. И называя своего ребенка ну, тем или иным именем, мы должны проследить ту историю, откуда это имя пошло. Вот, например, 28 июля празднуется день великого князя Владимира, который крестил в свое время Русь. Он был, поэтому он был причислен к крику святых православной церкви. Но если мы посмотрим в историю, то мы узнаем, что по факту князь Владимир был убийцей своего брата Ярополка. Имел 800 жен и наложниц, был насильником. Он, он обесчестил полоскую княгиню Рогнеду и убил ее отца и братьев. Русь он крестил насильственно вот например его бабушка ольга в отличие от него она приняла крещение но она не насильственно не пыталась как бы это крещение навязать своему народу его отец великий князь святослав не притеснял крестьян христиан, христиан прошу прощения он при этом при всем не отрекался от своего собственного грегора от религии своих предков да, то есть сохраняя тем самым то наследие которое было у нашей страны тогда у руси тогда вот. он, например, выступал за мирное слияние. Вот, а Владимир он предает заветы предков и тем самым закладывает основу разрушения мощи и силы славянского эгрегора То есть что он сделал? Он, когда он выбирал христианство, он выбирал вот таким образом, чтобы оно было удобно для него самого. Ему понравилось в свое время мусульманство, потому что оно разрешало многоженство, но он был, ну, как, бы, как я уже говорила, да, 800 жен и наложницы у него был. То есть он действительно был многоженцем, очень любил женщин, наслаждение. наслаждение вот. Но э, мусульманство не разрешало употреблять алкоголь, поэтому он вынужден был от э, этого отказаться. Вот. А христианство он выбрал только потому, что византийский патриарх в виде исключения разрешил ему э, многоженство. И как бы он поэтому и выбрал это христианство. Вот. Он отказался от всех своих бывших жен, женился на сестре византийского императора Анни, но до конца жизни продолжал содержать гарем. Вот. И фактически Владимира объявили святым, исходя из политических каких-то убеждений. Вот. В общем-то, особой святостью скажем так, прямо у великого князя Владимира, мы не наблюдаем. Вот. И в результате того, что вот он естественно навязал это христианство на Руси, вот, Русь она была отброшена на задворки истории, скажем так, из мировых держав вот, в X веке. И после смерти Владимира начались княжеские междоусобицы и очень долгий период феодальной раздробленности. Русь стала добычей половцев, хазаров, монгол-татар. Вот. Хотя до этого князь Святослав, его отец, разгромил хазарский каганат и контролировал огромную территорию. Вот. То есть мы понимаем, что, в принципе, как бы история этого имени ну, не совсем благополучная. Поэтому, если называть ребенка Владимиром и как бы прослеживать эту историю, нужно понимать, что не совсем гармоничные корни у этого имени вот. ну, правда, то есть, это имя содержит в себе псевдоцарственность и псевдосвятость на самом деле назвать это что-то святым как бы можно наверное ну, не спешить скажем так еще один пример такой же псевдосвятости это пример константина римского императора или римского царя который сделался время в римской империи объявил христианство государственной религией, вот. но при этом при всем известны исторические факты которые свидетельствуют о том что он был убийцей своего сына и жены был очень подлой натурой ненависти людей то есть в общем то тоже как бы этот эгрегор псевдо святости псевдо он в вот этом имени содержится кстати, если мы поговорим об имени Владимира как вспомним бы царей, которые, или знаменитых людей, которые тоже носили это имя, например, Владимир Ульянов или Владимир Ильич Ленин, всем нам известный, он в свое время тоже оторвал, скажем так, Русь от многовековой традиции, то есть запретил русскую православную веру да, своей, своей политикой. Вот, разрушил многовековую традицию и снова отбросил нашу страну на задворки истории. То есть, тот же самый, то же самое имя. И как только человек ну, как бы, снова встает у власти, он начинает вести себя точно так же, как тот родоначальник того имени, ну, как бы, имя которого он носит. Вот. поэтому как бы, вот, Павлович пишет о том, что если не все Владимиры, поскольку, поскольку это грегор Владимиров, он э, включает огромное количество миллионов людей, да, которых которые зовут Владимир. Вот, но только, но ну, когда из этих миллионов из этой массы вот какой-то Владимир ставит у власти, да, попадает в ту же самую ситуацию, в которой оказался Владимир в свое время первый Владимир, так да, князь Владимир. Вот. он у всегда попадал как бы искушается вот тем же самым поведением, которое было присуще носителю, перв, первому носителю вот этого вот имени. очень интересная идея, на мой взгляд. Я подумал о том, что у нас сейчас Владимир Владимирович Путин, да, у власти стоит, и что именно при Владимире Владимировиче Путине христианство было возрождено. Но опять же, если мы посмотрим на то, что сейчас происходит, да, и религиозное образование сейчас активно развивается, все равно, на мой взгляд, очень сильно вот эта псевдосвятость, она, ну имеет какой-то определенный оттенок нельзя сказать что конечно это ну, как бы что-то страшное ужасно сейчас происходит то есть происходит возрождение религия для страны это всегда хорошо вот но, но тем не менее очень много э, все равно сейчас идет различных дискуссий на, на тему того какую роль сейчас современная церковь играет то есть политическую или на самом деле религиозным да. вот поэтому тоже об этом можно подумать задуматься так, ну, это мы поговорили с вами, в общем-то, о календарных именах. Давайте теперь посмотрим а, на родовое имя. Это следующий уровень защиты. Это родовые имена. Это имена, которые носили наши предки в роду. И рассматриваем, рассматривать мы будем семь колен. Ну, в общем-то, это известна достаточно концепция. Вот. Родовые имена они пробуждают определенные гены и помогают установить связь с предками и получить их защиту. То есть это очень-очень важно. Известно, в роду бытуют, в общем-то, такие мнения, что нельзя называть своих детей, например, в честь каких-то предков, которые имели несчастную судьбу. Ну, например в честь родственника который погиб там, в молодом молодому возрасте или умер в какой-то болезни либо покончил жизнь самоубийством либо у него была какая-то просто несчастная судьба потому что считается что ребенок унаследует ту же самую судьбу и наверное в этом есть какой-то определенный смысл но нужно сказать о том что мы не всегда знаем да Свой род, мы даже максимум, что мы помним или можем знать, это судьбу наших, может быть, бабушек, но саму максимум про бабушек. А семь колен очень сложно. Я вот, например, пыталась изучая Лилит в свое время и родовые программы, я пыталась найти и собрать данные. До сих пор пытаюсь до седьмого колена выяснилось очень много интересного в своем родине, но даты рождения, там какие-то вещи, которые нам могут быть важны, очень сложно поднять. Но как минимум, имена все-таки можно поднять, хотя вот эту информацию до седьмого колена. Известны, например, какие-то примеры исторические, когда человека называли в честь кого-то, и он ну, как бы пострадал. Например, известный художник Винсент Ван Гог был назван в честь своего мертворожденного брата, который родился там за несколько лет, по-моему, за, за год ли до него. Вот. И как бы известно, что он страдал психическими расстройствами в течение всей своей жизни. Поэтому лучше, наверное, все-таки этого не делать. Итак, мы смотрим «Семь колен». Все имена нужно пронумеровать, то есть сделать линию. Ну, допустим, я, да, вот моя мама. Линия моей мамы. и Все женщины в роду по ее линии. То есть, мама, ее сестра, то есть, вот, это, вот этот ряд идет, да. Мама ее сестры. В следующий ряд идет а, моя бабушка, то есть ее мама, да. И у бабушки тоже были, например, все сестры, все женские имена. То есть, мы выпишем линии или сделаем ряды из имен. У нас получится такое генеалогическое дерево из женских имен. И точно так же мы поступим с мужскими именами. И мы будем считать. Мы будем считать и посчитаем, допустим, я Татьяна, да, были ли для меня еще Татьяна, то есть носитель ли я в нашем роду первое имя, вот как в нашем случае, да, до меня Татьяна не было у нас в роду. Я носительница первая, носительница этого имени в роду. Допустим, а если это, вот до вас, допустим, были уже, уже Татьяна в роду, нужно посчитать носителем, как, каким по количеству носителям вы являетесь. Для мужчин уязвимым считается второе одинаковое имя в роду. Если мы вспомним историю, посмотрим на Петра II, на Александра II, на Николая II, то есть он был вторым носителем в роду этого имени, то есть судьба была очень несчастна. То есть мы помним, да, с вами, что Петр II умер в 15-летнем возрасте от оспы, Александр II погибает от взрыва бомбы, Николай II теряет власть и его, их расстреливают со всей семьей. То есть для мужчин второе имя в роду неблагоприятно, не нужно называть так ребенка. Вот. А для женщин второе имя в роду наоборот считается приносящим защиту. Ну, наверное, здесь потому, что цифра 2, в принципе, это женская сама по себе цифра. Например, Елизавета 2 сейчас правит да, в Англии, до сих пор ей уже там около 100 лет, и она все еще как бы у власти, с ней все хорошо. Вот. А для мужчин наиболее благоприятным считается пятое по счету имя в роду, пятое, а для женщин седьмое. Но седьмое, седьмой носитель имени в роду, он считается, что он как бы закрывает программу этого имени. Вот, то есть можно называть седьмым именем, если все все предки до этого, все шесть женщин до этого, все носители этого имени были, ну, у них была хорошая судьба, то есть они как бы были счастливы. Тогда можно назвать и человек закроет эту программу счастья. А вот если они были несчастливы, уже назвали седьмым, то он скорее всего закроет программу несчастья, то есть последний как бы отпахает, отработает это. То есть вот это нужно учитывать. Следующий уровень это личное имя, это то имя, которое нам сейчас с вами известно. Я Татьяна, вы там Ольга, Александр, никто -то еще. То есть так как нас назвали. То есть то имя, которое используется в быту, это личное имя. Вот, оно должно вытекать из гороскопа и выбираться по выделенным знакам зодиака. И выбирается, кстати, оно на треть, на девятый день после рождения. Вот календарными теми годами, месяцами меня, оно выбирается на третий день после рождения. Вот. а вот личное имя оно выбирается только на девятый день после рождения традиционно. После рождения именно в полдень считается, что в полдень как бы самого большое количества света и имя как бы будет освещено да, вот, эти, вот этой солнечной энергии. Вот. Но ну, как выбирать личное имя, тут очень, наверное, нужно прочитать всю книгу Полпалочку, что я рекомендую сделать, почитайте, посмотрите. Но сегодня с вами кое-что посмотрим чуть позже. Вот. но как, как выбирать в гороскопе имя, чуть позже будет по несколько примеров мы разберем вот. а мы с вами поговорим о харарном имени это или псевдонимы если мы как бы назовем его по-современному да то есть харарное имя это временное имя допустим на, на, на каком-то определенном этапе мы присваиваем себе какое-то другое имя, называем себя им, и тем самым как бы, включаем какие-то другие программы, включаем э, какие-то другие буквы, гороскоп свой и так далее. То есть ну, как бы, используем какое-то имя для достижения каких-то определенных целей на том или ином отрезке нашей жизни. Вот. То есть это здесь свободный выбор человека, как хотим, собственно, так мы себя и называем. Считается, да, ну и последняя степень защиты это духовное имя для человека. Считается, что оно либо должно явиться человеку как озарение. Вот у меня, например, такое все время было. Я просто сидела как-то дома и думала о том, что я тогда только начинала свою астрологическую карьеру, и тогда еще я очень активно писала книги, и мне нужен был псевдоним, я не хотела печататься под своим именем, ну, по определенным причинам. Мне нужен был псевдоним для того, чтобы издавать книги. И я сидела долго, думала, какой мне взять псевдоним несколько дней, и в какой-то момент у меня просто упало имя в голову. Это было просто озарение, и я одно время у меня в интернете как бы есть какие-то материалы под именем Татьяна Видия. То есть имя виде оно просто свалилось мне на, как бы на голову. Вот, и потом я нашла, что это действительно ведическое слово с определенным очень глубоким духовным значением. Это я уже потом в интернете нашла. Вот. То есть вот духовное имя, оно как бы приходит. Это один из вариантов. Также оно может даться, ну, человек может получить духовное имя от своего наставника, если он следует какой-то духовной традиции в качестве, например, посвящения. То есть он может это имя получить вот ну сакральные имена они в общем-то известны духовные или сакральный сакральное имя вот человек может выходить на высшие планы бытия и получать какую-то безграничную духовную силу при помощи вот, духовного имени ну и еще нам нужно с вами понимать, что в принципе теоретически в нашей с вами жизни вот иметь вот эту вот семиуровневую или семиступенчатую защиту ну, достаточно сложно, потому что, во-первых, это нигде не отображается. То есть ну, у нас нет такого документа, куда мы могли бы записать да, вот эти вот все семь имен. Вот. Но тем не менее мы очень активно можем использовать как минимум личное имя, и родовое имя, то есть у нас в России да, имя по отцу. Вот. И, в общем-то, я думаю, что многие из нас используют харарное имя, и у многих людей, которые ну, занимаются духовной практикой, есть духовное имя. То есть нужно понимать, что чем больше у нас имен, тем больше уровней защиты мы получаем от того или иного эгрегора. Нам с вами это нужно знать. Интересным для меня показался тот факт, что для девочки благоприятно брать женскую фамилию, то есть материнскую фамилию, а для мальчика отцовскую. Вот у нас вообще этому вообще нет в традиции. То есть у нас все наследуют отцовскую фамилию. Я знаю, что есть культуры, где, например, национальность наследует по матери, но, может быть, есть культуры, где и фамилии для девочек наследуют материнскую. Так. Что интересно еще? Распределение имен, то есть какие имена бывают в целом. Вот Паул-Палч рассматривает эту тему достаточно подробно, я так сейчас вкратце ее коснусь. Первое это массовые имена, то есть имена, которые на определенном этапе являются самыми популярными, то есть пятерка самых популярных имен, которые есть у нас, ну, допустим, сейчас, ну, или в, в каком-то определенном времени. Вот. Это массовые имена, они несут вот эту массовую энергетику. Такой человек, такому человеку сложно выделиться из толпы, он является частью целого. Но при этом, при всем, если как бы этому эгрегору прет, то ему тоже прет. Да? Вот. Зато если ему не прет, то ему тоже не прет. Иногда судьба у человека, мы замечаем, что человек сменил имя, у него правда очень сильно меняется судьба. Что он включается в какой-то другой эгрегор массовый, и с ним начинают происходить очень сильные какие-то изменения в жизни. Бывают редкие имена, которые, там, допустим, 1-2% всеобщего населения являются носителями таких имен. Вот такие люди, они как бы не включаются не в какой-то такой очень мощный, сильный массовый Грегор. Поэтому они, им как бы нежелательно сливаться с толпой. Таким людям, наоборот, нужно чем-то выделяться. Это прекрасные реформаторы, новаторы в обществе какие-то, да. Вот. Поэтому, если хотите, чтобы ваш ребенок чем-то отличался, да, но при этом при всем помните, что он не будет иметь поддержки массового эгрегора, то можно называть его какими-то редкими именами. Сейчас мода пошла вообще на редкие имена, кстати. Да, то есть время пришло Водолея, эра Водолея, и все пошли по стопам Уранам. Хотелось бы отдельно сказать про малоупотребительные имена. Вот, допустим, в свое время большевики придумывали такие имена, как тракторина. Электрификация, или вообще люди какие-то сочиняют свои собственные имена, то есть там вообще нет никакого эгрегора, фактически, да. Вот, более того, вот если эти имена еще очень диссонансно звучат с фамилией, ну, например, тракторина Александровна там, или Электрификация Олеговна, ну, звучит просто дико. Да? То есть, в принципе, считается, что это не очень гармонично, потому что, во-первых, такие имена они будут отторгаться обществом, они смешные, и вряд ли будут принимать это имя. Вот. То есть эти имена закладывают ритм отторжения от общества и делают из человека некого козла опущения. То есть на нем как бы постоянно все будут отыгрываться. И вообще лучше избегать плохо сочетающихся, и плохо сочетающихся имен и фамилий. Но мы это как бы интуитивно чувствуем, мы начинаем складывать, а как будет там звучать это имя с этой фамилией вот с этим отчеством да? То есть мы пытаемся все-таки подстроить так, чтобы звучало красиво. И это правда. То есть красивое звучание, оно тоже оказывает ну, какой-то определенный эффект. Хотелось бы отдельно сказать о парных именах, например, Валерий, Валерия, Сергей, Сергия, Павел, Павла, Юлий, Юлия, Александр Александр, Андрей Андрея, Анастасия, Анастасия, Анатолий, Анатолия, Евгений, Евгения, Елен, Елена, Ирин, Ирина, Титан, Татьяна. Дарья, Дарья, Владимир Владимира, Владислав Владислава, Марий, Мария, Иван, Ивана это все парные имена, которые приводятся у попал книге. Ну, где-то список парных имен отдельно. То есть, все парные имена считаются очень благоприятными, и сейчас, как бы, ну, у него гороскоп соответствует, да, если он как бы должен очень серьезную роль, э партнер должен оказать очень серьезную роль на его жизнь То есть считается, что такие люди имеют больше шансов на счастливый брак. Да, то есть есть вот парное имя для них существует. Вот. А вот непарные имена ⁇ это имена для людей, лучше подбирать таких, у которых граффт так очень сильно показан ну, и указывает на то, что человек будет единоличником, что ему не очень сильно нужны эти парные программы программы партнерские вот, а ему больше нужно как то развиваться там, допустим по программам овна да, по программе овна, там, или по программам водолея где он как то больше будет ориентирован на группы а не на, на, не на отношения вот считается что у людей у которых нет пары в имени а они могут иметь какие то сложности в общении с противоположным полом <coughs> а более того у каждого имени есть еще свой корень то есть с какой культуры скажем так пришло это, это имя вот, ну, например, да, и каждый вот этот эгрегор, да, тот или иной, он управляется тем или иным знаком зодиака. Ну, допустим, греческие имена управляются близнецами, римские имена Овном, библейский Грегор, то есть, там, например, днил, да, да, святой днил, это Рыбы, Славянские это Водолей, Скандинавский, например, Игорь, скандинавское имя, управляется Козерогом персидский э, львом такие имена как Дарья, Кирилл, Вадим это персидские имена а сирийский Грегор например Нина управляется стрельцом а западный э, например Жанна или Эмма это весы исламский скорпион индийский рак египетский телец, а вот искусственные имена, про которые я уже сегодня говорила, они ну, управляются, архетипом кита. Кит это э, у Пал Палыча тоже есть книга по верхнему зодиаку, вот один из знаков верхнего зодиака, кит называется, который управляет хаосом. Так вот, искусственные имена, они управляются вот этим китом, и действительно, вот я уже говорила, что такие э, имена, они совершенно не имеют никакой эгрегориальной защиты. Вот, ну то есть тоже это можно учитывать, да, там допустим если речь о в близнецах, да, то лучше, наверное, выбрать какой то греческое для него имя, потому что э, греческие имена управляются близнецами. Ну и так далее, то есть согласно гороскопу здесь можно посмотреть. Ну и теперь, собственно, переходим к самому интересному, да, что касается астрологии. Э, каждый алфавит он имеет определенное количество букв. Мы сегодня будем говорить о русском алфавите, но точно также можно смотреть и для старого русского алфавита, где было 36 букв, например, да, не 33, как у нас сейчас вот если мы посмотрим английский алфавит там, и алфавиты других народов то у них как бы тоже есть определенное количество букв, которые нужно распределить по знакам зодиака равномерно. И посмотреть, какие буквы куда попадают, да, и с какими планетами резонируют. Вот то, что мы сейчас с вами поделаем. Посмотрим на личные имена. Я вам обещала. Это можно сделать очень легко при помощи программы за 9 Вот здесь я вам показываю, каким образом это нужно будет сделать. Значит, заходим в установки карты. Вторая вкладка. Здесь вторая вкладка во второй вкладке. Пояс. И здесь нужно переключить с 12 12-знакового -знак, 12 пояса на алфавит. И когда вы переключаете, у вас вот здесь вот появится вот такое вот алфавитное кольцо. Потом это можно обратно включить, 12-знаковое оно уберется, если оно вам будет не нужно. Ну, вот таким вот образом мы в программе за 9 простроим алфавит. И вот у нас что получается. То есть у нас тут, я здесь смотрела космограмму, то есть положение Луны мы сильно учитывать не будем. Я не знаю гороскопа. Вот. ну хотя бы по космограмме вот что можно посмотреть. Дальше, конечно, можно смотреть и дома и, пожалуйста, все что угодно можно, можно экспериментировать. Но мы так просто немножко слегка, слегка ознакомимся с этой темой. Вот посмотрите, Валерия. Да, это, на самом деле, это изв... ну, известная певица. На самом деле ее имя Алла Юрьевна Перфилова. То есть она сменила имя с Аллы на Валерию. Вот мы, давайте посмотрим, как резонирует буква этого имени с ее гороскопом. Кстати, когда мы будем рассматривать имя, самое важное, что нам нужно посмотреть, это первую букву, ударную букву и последнюю букву. То есть это самые такие яркие буквы имени. В частности, имя Алла, изначально, которое было ей дано при рождении, мы смотрим, что А начинается с северного узла, то есть это имя поможет ей, или помогло бы, если бы она им как бы пользовалась, но она, видимо, пользуется им, да, то есть, ее, может быть, родные, наверное, называют Алла, поможет ей достичь цели ее воплощения по северному узлу. Вот. Тем более, в имени Алла буква А используется два раза, причем в очень сильных позициях. Это первая буква и последняя буква да то есть что где они начали там закончим там цель воплощения там в общем-то для него буква а и также в этом имени присутствует буква л кстати буква а еще выпадает на овен да то есть достаточно пробивные такие вот способности девочка такая не десятка вероятно под именем аула вот а здесь буква л она не имеет никакой планеты, она нужно найти именно планет, планеты должны обязательно совпадать с буквами, потому что они будут усиливать гороскоп. Вот, то есть если вот буква вот здесь пустая, ну, она выпадает налево, да, немножко будет задействовать Солнце, будет привлекать, но это уже вторая цепочка взаимодействия. Самое главное нам найти либо планету, либо узловую ось мы будем смотреть, да, или эффективные какие-то точки, которые совпадают с той или иной буквы имени. Очень важно, например, чтобы лилит не попадалась в имени. Да? То есть для нее очень важно, чтобы буква z в данном случае ни в коем случае не присутствовала ни в одном из ее имен. Вот теперь смотрим, что произошло, когда она из Аллы переделалась в Валерию. Первая буква В, находим первую букву В и смотрим. Солнце в соединении с Сатурном попадает на букву В. То есть работа Сатурн сделает ее знаменитой. Что и произошло с ней, да? имя Валерия. Первая буква имени включила программу Солнца и Сатурна для нее, она стала знаменитой по, ну, благодаря своей работе, а именно она певица. Вот вторая буква имени тоже Валерия, Валерия, ударной буке. Но вторая буква тоже включает тут же э, э, Северный узел до да, достижения цели воплощения. Дальше буква Л опять пустая. Дальше нам важна буква Е, потому что она ударная, она тоже пустая. Буква Р, смотрим, где у нас буква Р тоже ничего не включает. Буква И ничего не включает, и буква Я тоже ничего не включает. Таким образом, из имени Валерия задействованы только две буквы: первая и вторая. Вот, но мы видим даже, что как это проигралось в ее судьбе: что как только она стала Валерией, она сразу стала знаменитой по своей работе певицей. То есть таким образом был задействован интересно вот этот псевдоним Валерия. Анжелика Варум на самом деле ее зовут Мария Юрьевна Варум. Ну, позицию Луны я не рассматриваю, хотя она здесь находится в стелиуме. вот Мы видим, что когда она была Марией, смотрим, что здесь буква М, ищем, пустая, буква А пустая, буква Р пустая, И пустая, Я пустая. А, нет, на его только последняя буква ее имени связана с северным узлом. То есть это, в общем-то, ну, неплохо, да, но нам нужно, чтобы... На самом деле, чтобы, как Пал Палыч говорит, чтобы имя зазвучало в судьбе, нужно, чтобы как минимум три буквы, в имени совпадали с планетами, причем с благоприятными планетами. Вот. Ну, в данном случае только последняя буква и узловая усть тоже очень важна, потому что это цель воплощения. Мы видим, что только последняя буква ее имени задействована вот с северным узлом. А теперь посмотрим на Анжелику. Во-первых, имя больше, длиннее само по себе. да Чем длиннее имя, тем больше, соответственно, нужно, ну, желательно задействовать планет через буквы. Посмотрим. Опять Анжелика А, пустая, Н. Пустая, буква Ж, пустая, буква Е. Так, где она? Вот, буква Е. Здесь у нас получается, что на букве Е Анжелика, тоже она неударная, в общем-то не особо важная, но здесь включается солнце. То есть в имени Мария солнца не было. То есть здесь не было ни одной, ни одной буквы, которая совпадала бы с программой знаменитости. Но все-таки в имени Анжелика есть одна буква, которая попадает на планету солнца вот. причем солнце в близнецах да? то есть распространение да? то есть тема распространения как бы знаменитости этой вот. и больше ни одна буква тоже здесь ничем не совпадает то есть мы заменили букву я на которая совпадала с северным узлом на букву е которая совпадает с солнцем то есть в принципе она стала знаменитой как анжелика но надо сказать что особо сильно она не получила уж такой сильный массовый какой-то знаменитости, ну, какое-то время вообще не было, о ни ничего слышно. Но сказать, что она самая известная, знаменитая певица, наверное, мы не можем. Может быть, из-за того, что имя не особо удачно было подобрано, я имею в виду харарное имя или псевдоним. Вот интересный момент вот со следующей карты я смотрел Я просто рассматривал всех людей с псевдонимами, которые пришли мне в голову. Вот э, Виталий э, владасвич Грачев или известный певец Витас, не так сильно изменил свое имя. Первые четыре буквы остались теми же: Вита. Витас. Посмотрим, что у нас на букву В происходит. Первая самая важная буква имени пустая и пустая, да? Буква Т пустая, опять буква А пустая. То есть вот эти четыре буквы они для него что там, что тут вообще никакой роли совершенно не играют. То есть тоже на мой взгляд не особо удачно подобранный псевдоним. Вы посмотрите, пожалуйста, что он включил, сделал, убрал как вот это Ли. L опять пустая, и пустая, и кратко пустой То есть это имя для него вообще пустое, оно ему не подходит. Может быть, поэтому и было желание его сменить на что-то. И одна единственная буква, которая попала да, на ту или иную планету, это буква С. И она попала на ретро-Плутон. Ну, всем известен тот скандал, который связан с этим певцом. Вот я уже в каком-то видео про него рассказывала <laughs> то есть вот этот ретро плутон он сыграл на мой взгляд злую шутку с ним последняя буквы как бы дело закончится, условно, до да, последней буквы Большим скандалом связано с вот и будет связано мы видим в весах с какой-то девушкой. Действительно, там девушка, которую он якобы, точнее, не девушка, а велосипед девушки, какой-то какой он сбил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. но это дальше можно рассматривать, что ретро Плутон имеет квадрат к той же самой Венере, и дальше поехал, пошло, поехал. То есть это все можно дальше раскручивать и описывать каким-то образом. Вот. Ну, не самый удачный псевдоним, не самый удачный для молодого имя то есть изменив имя можно изменить судьбу так ну какие-то еще карты я рассматривала но особо интересных я здесь сейчас я скажу какая карта мне понравилась вот девочка э, сара говна э, монахимова известная певица жасмин посмотрите когда она была сарой как интересно играла у нее имя с солнце включается а Ничего, не включается Р, а включается целый стиль планет. Посмотрите. То есть буква С и буква Р включают целый стиль, полгороскопов включено в это имя. И мало кто знает, что действительно, когда она была Сарой, она была известной моделью. Вот, она попала там случайно, это нам, примеряла в магазине одного известного модельера вещи, он ее заметил, что она красотка предложила ей фотосессию, и она стала как бы знаменитой. Посмотрите, здесь Сара начиная с Солнца она получила знаменитость именно при этом имени. А потом, когда она стала Жасмин, посмотрите, как неудачно подобран псевдоним. Ж начинается с лилит. Обратите внимание. Вот в книге у Сан Санча, ой, прошу прощения, у Полталча описывается пример Достоевского, которого имя тоже начиналось федор э, с буквы Ф, и она и Лилит как раз выпадала на э, вот эту букву ф там был, другой был алфавит, там был 36 букв здесь нельзя его рассчитать но он рассчитал там где-то вот он описывает что э, в молодости он очень активно участвовал в революционных кружках и был э, приговорен к смертной казни которую в последнюю минуту представляете, что он человек свалилась до да, отменили и это было заменено ссылкой каторгой вот, на каторге у него начались эпилептические припадки, от которых он страдал всю жизнь. Он был склонен к азартным играм, из-за из проигрыша часто находился в депрессивных состояниях, был на грани нервного срыва. Его все любовные увлечения приносили какие-то ему ужасные разочарования. Была у него там одна роковая женщина аполлинария Суслова, из-за которой он чуть не покончил жизнь самоубийством. Там ретроплутон Плутон у нас еще в центре формы был, если что. Вот. То есть, причем Черная Луна там была в Скорпионе еще при этом, при всем, да, и вот с, именно с этой буквы в Скорпионе лилит стоял, начиналось его имя. То есть это фатально, это не очень благоприятно, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы имя начиналось или заканчивалось на Черную Луну. Или вообще лучше ее вообще исключить из имени. Если вы обнаружите, что у вас лилит находится где-то в имени, нужно просто сменить имя. Потому что это просто будет преследование какой то по темам. В данном случае, смотрите, жасмин, первая буква имени в близнецах. Да, дурная слава, оговоры, обманы какие-то, да, вот через это имя будут к ней приходить. Не очень благоприятно. То есть я бы, конечно, не рекомендовала вот ей под этим именем выступать, но вот как бы хозяин-барин. Вот. Но можно какие-то другие вот еще рассматривать примеры. Но я думаю, что принцип, в общем-то, вами понят. Вот, поэтому мне эта тема показалась очень интересной, почему я решила заснять видео. Я бы хотела собрать материал, потому что одной как бы сложно работать в этой области, потому что лично не знаешь, допустим, этих певцов. Ну, какие-то моменты можно посмотреть. Мне бы особенно было интересно, вот, допустим, собрать информацию по родовым именам, если вот у кого-то есть такой опыт. Пожалуйста, я размещу это видео сейчас на YouTube. Пожалуйста, оставляйте комментарии свои. Мы будем таким образом обмениваться своими опытом о, о тех именах эту информацию связан с именами которые вы владеете для того чтобы мы потом это как-то синтезировали организовали может быть мы даже как-то с вами просто соберемся где-то на какую-то встречу людей которым интересна эта тема которые готовы на эту, эту тему обсуждать вот спасибо вам за внимание желаю успехов вам творческих и мы с вами скоро обязательно увидимся в очередном обучающем видео всего доброго